Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео у нас на обзоре будет проект, называется Stream Miner Finance. Здесь у нас, сразу говорят, зарабатывайте больше в мире DeFi Давайте посмотрим, здесь хорошая защита от китов, выглядит довольно-таки интересно Сейчас быстренько разберемся, что у нас здесь и как это все будет работать Потому что запуск у нас буквально через 20 часов, плюс-минус, там я не помню точно, сейчас глянем Это у нас дефляционный токен В общем Надежность, ну сразу же эти моменты пропускаем. Потом вот эти другие моменты тоже пропускаем. Нам самое интересное это функционал, функции, что он может делать, как он работает. И в принципе что мы с этого можем заработать. В общем, 8%, 8 с каждой транзакции распределяется между держателями данного токена. 4% идет сразу в пул ликвидности PancakeSwap для поддержания токена и самое интересное, вот что мне понравилось а, продажа и покупка токенов, если от общего предложения это составляет больше чем 1,1% а, транзакция будет либо отклонена или же если кошель, между кошельками допустим, кто-то, не вот два кита да там, либо один кит, хочется на, на второй кошелек хорошую сумму закинуть не продать на PancakeSwap, а именно закинуть Тогда у него, если это будет больше, чем одна десятая предложения, с него будет заниматься комиссия 1 BNB. И эти средства, здесь чуть не показано, сейчас не видно из-за перевода, эти средства будут идти на благотворительность. Довольно-таки интересно, я не знаю, какими здесь, видимо, будут маленькими порциями покупать, продавать. И, ну, в итоге здесь не получится такой фини, что кто-то взял, так вот, бам, рынок обрушил и все, и края. Здесь такого не будет. В общем, спецификация, давайте глянем, у нас всего 1 миллиард монет, 450 миллионов сразу же у нас заблокированы для сжигания. На маркетинг у них 1% идет, ну и в принципе там на разработку, там на пул ликвидности тоже, скажем так, бабки раскидали. Дорожная карта. Сейчас, ребята, будет запуск. И сразу после запуска будем уже смотреть, что у нас более конкретно будет по дорожной карте двигаться дальше. Вот сама платформа. Как вы видите, здесь у нас будет свап, здесь у нас будет фарм, здесь у нас будут пулы. В принципе, я считаю, тема нормальная. Я думаю, здесь будут еще неплохие, а хорошие, прям очень даже хорошие проценты. Поэтому... Закупив сейчас эту монетку при запуске платформы, а, можно будет неплохо так нафармить себе денег. И также опять же взять хорошие иксы. Так что по, по платформе все просто, все понятно. Мы уже на таких платформах раньше работали вместе. Приватсейл а, 22 часа осталось. А, то есть есть время еще успеваем залететь, вкружиться в эту тему. И поднять бабосики так что смотрите времени уже 21 как вы видите время уходит времени осталось совсем мало в принципе твиттер они уже этот, людей нагнали инвестора уже есть люди заинтересованы в этой платформе есть интересный подход через пресейл то есть они хотят сразу же максимальные потом продвижения листинги и тому подобное сделать в данном проекте и в телеграме у нас почти 5-700 человек, из них 1000 в онлайне, потому что сейчас начнется ажиотаж, и сейчас, ну, прям, не знаю, наверное, будет даже сложно попасть туда, на этот пресейл, что-то себе урвать. Но если то есть таки попали и урвали, тогда сразу же после листинга, после начала торгов, цена уже сразу же взлетит, наверное, в 2-3 раза. Соответственно, вы уже понимаете, что с этим делать дальше. В общем, ребята, пишем комментарии, скоро проект стартует. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.